Хотите сделать подарок полицейской? Только не полицейской машине, а девушке, полицейской. Я помогу вам в этом. Подарите ей консервированные носки лучшей полицейской, и она будет радоваться как красивому жезлу гаишник. Главное, чтобы ваша полицейская не была гаишником. Проверить это легко, если она весит 115 килограммов, и любит прятаться в кустах, то гаишник. Несколько шуток. У наших носков есть уникальные свойства, если носки не стирать две недели, то их можно поставить в любом месте отделения полиции, а не стирать 4, то ими можно качественно отпугивать злоумышленников от отделения. Надев чистые носки вы получаете, плюс 6 к скорости и плюс 8 к комфорту, размер носочков 36-40, доставим новой почтой. Мойте руки с мылом, чао.